Более того, я, значит, организовал изучение тибетской медицины и нашел там слово тхикле. Тхикле переводится ну, на русский язык, там довольно трудно понять угу. тибетскую медицину, потому что все говорят, что это медицина предыдущей цивилизации. Спасибо. Значит, тогда, когда тело, которое жила минимум, значит, тысячу лет, значит, это тело, оно, так сказать, вот во многом энергоснабжалось, питалось за счет энергии тхикле, которая течет по участкам вязкой воды в организме, воды бессмертия. Вот такая вещь. То есть внутренняя среда определяет И, конечно, фактически конечно. все И вот жизни. мы начали искать легендарную, искать вот эту вязкую угу. воду в организме человека. Ну, сколько там участков было взято, множество. И, значит, нашли 8 участков теле человека. Два из них находятся на стопе человека в районе подошвы один находится чуть ниже над коленника, значит самый большой участок это лунное сочленение uh -huh. это вот э, кости uh -huh. таза uh -huh. ну считается там такая хрящевидная такая uh -huh. пластина она довольно большая 5 на 2 сантиметра и вот значит и все это, это считается то что если женщина рожает таз узковат, то это Они растягивает растут. и все прочее, а с другой стороны, а чем мужчин то это есть, мужчин его uh -huh. не рожают вообще-то и подумали мы о другом и наконец uh -huh. мечевидный отросток вот здесь и вот по этим участкам по ногам везде и всюду циркулирует вот эта энергия Тхикли, как ее называют и, как, и что переводится Божья искорка, то есть вы знаете, получилось так, что...